Приветствую всех любителей видеоигр Не знаю, что у меня случилось Как я понял Одно из того, почему я не мог пройти Этот момент Точнее, почему я застрял в концовках Это потому, что, во-первых, у меня почему-то dlc не встал, Там, оказывается, есть DLC-шка в игре Еще я игру неправильно запускал Короче, куча всего, почему и Ачивок не было и так далее и тому подобное В общем, я уже нажал призвать на рабочий стол Оказывается, появляется новая штучка на рабочем столе и ей можно будет воспользоваться для другой концовки Но мы в этом потом Потом все сделаем Так, что еще, что еще Эти сохранения нам больше не понадобятся То есть игру придется Начинать полностью с начала самого-самого начала Это надо будет Чуть позже включить Он нас просит Демона включить Но Рановато его еще включать для начала выполним ряд условий, которые я хотел вам показать. Получили записку самому себе. Хорошо. Так, кажется, я, когда увижу, она, как всегда, спросит, как у меня дела, что я ей отвечу, улыбнусь и скажу, что все хорошо. Помните, это мы еще делали в самом начале игры. Попробую еще раз. Если я вижу мертвую собаку на улице, я... Подождите, что я сделаю? Я закрою глаза. А, ну тут нельзя не отвернуться, не закрыть глаза. Как? Ну нельзя. Нельзя. Отвращение, во Вы смотрите отвращение. Еще, по чудак а, Привяжется ко мне в магазине И отпугну его злым лицом Вот так Вы сделали злое лицо Если я узнаю, что мой заклятый враг мертв Я улыбнусь Верно Нет, надо скрывать это Если кто-то заставит меня расплакать неожиданным звонком Я сделаю такое лицо Испуг Нет, удивление Надо рот открыть Вы сделали удивленное лицо Я снова увижу ту Ту, что прячется в бойлерах Я буду в ужасе Блядь, а как ужас сделать а, удивление, удивление, улыбка, испуг, блин, пиздец, я его рот растянул, божечки. Так, а я не могу ужас сделать, но будет просто испуг. Вот. вы выглядите испуганно. Но это вряд ли случится, правда? Мне нужно вынести мусор перед тем, как я пойду в школу. Давно меня там не было, но здание, вынести мусор. Немного потренируюсь, но помните, когда мы видим ту тварь, мы закрываем глаза. Так что вот так. А если мы оставляем глаза открытыми, то нас убивает. Тоже вы это помните. А, нам сейчас звонят. Вот он и спутник. Но мы брать только не будем, кстати. Так, теперь. Коробка... И надо бы сейчас схема. Газету я вам читал. Не помню, в первой серии или во второй. Я просто не помню. Окошко, кстати, здесь теперь окно видно, не знаю почему. Помните дневник? Блять, совсем недавно. Я знаю код, в конце концов, это мой дневник. Помните дневничок. Сейчас экран останется таким, но без звука. Я чисто посмотреть, код зашел. Оказывается, я, блядь, такой пиздец внимательный. В библиотеке всем его видно, прикиньте представляете его видно в библиотеке все то есть ты открываешь библиотеку и вот злила и там дневник и код прямо на страничке написан представляете 38 16 а я гадал блять а я гадал 13 июля я помогал на маленькой ферме возле церкви отца Лоуренса. не знаю для чего ему нужны все эти животные Кажется, никто из братьев не ест их, однако некоторые животные со временем исчезают. Может, он их и разводит и продает? Странно. 14 июля. Мне сказали, что я неплохо справляюсь с визуализацией Лилы. Отец лоурон запретил записывать ее имя. Но я лучше доверюсь ей, чем ему. Думаю, остальные мне завидуют из-за того, что оно так быстро заговорило со мной. Часть страниц оторвана. 12 сентября. Мне кажется, они не понимают, о чем говорят. Тульпы. Очень личная вещь. Не может быть, что их Лила такая же, как и моя. Это часть меня. Как она может быть связана с ними? Мы не связаны. 15 сентября. Кстати, она напугала меня сегодня. Лила. Она начала говорить о принце и прочем. Не о музыканте. У нее собственное представление о том, как работает личность и эго. Я не верю ей, но намного я почувствовал себя потерянным и неуверенным. В том, из чего на самом деле состоит мое «я». Лила, когда ты будешь это читать, не пугай меня так снова. Я уже не так уверен, что хочу этим всем заниматься. Впрочем, я все еще люблю тебя. Помните, да, что Лила может завладевать телом? В прошлой серии мы это узнали. Много страниц вырвано. Все. А, 20 ноября. Они не могут быть просто похожими. Это она. На какое-то время я забыл, но сейчас я вспоминаю ее лицо. Это она. Это не может быть не она. 30 декабря. Сегодня тот самый день. Сегодня тот самый день. Так, все. Ну, дальше мы это прочитали. Дальше все непонятно. Сегодня все тот же самый Заметьте, колесо фортуны у нас есть в руках, если что. А, мусор, мусор, мусор захватит. Мусор. Его лицо немножко покосилось. Так, надо ответить на звонок теперь. Вот. А, мне нужно ответить. Хорошо. <клёх> я пока не включу демона, потому что Сломан. Ага, давайте. Эй, парень. Почему ты не очищаешься с который тебе дали? Ладно, неважно, ты уже слышал. А те мертв. Встретится со мной на станции. Опа! Телефон уже сломан! Да ответь на звонок! Лила! Пожалуйста! Я прошу тебя, впусти меня обратно! Так, уф. Теперь видим! Смотрите! У нас есть школа, дом и станция, на которую мы так и не съездили! Поехали на станцию А, здесь мы уже были Поехали на станцию Так У нас есть быстрый переход тебе надо поговорить с ней А давайте сделаем ей испуганное лицо Мне просто вот это очень интересно Здравствуй, дорогуша Здравствуйте, мисс Ханчинс. И испуганное лицо Испуг, испуг Вы выглядите испуганно Это не очень подошло, ваше слово Мисс Хатчинс это заметил. Все хорошо? Уильям Я в порядке А, все? Все вот поговорили, блядь. Так, воро, воро, ворон мы помним. Это мы делали. Это надо выкинуть в мусор. <coughs> Я все готово. но задание добра за школу на автобусе. Нет. Мы сейчас едем на станцию. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Сохранить. А, новое. А, можно удалить, да? Да, вот это удалить. До марта удалить крыша школы пока что удалить, потому что мы там уже были, мое сохранение, не знаю, что это за сохранение удалить. Все, теперь... Теперь, грубо говоря, ведем по новой. Начало. Начало. прям так и назову начало, думаю, я запомню. Все, отлично. Теперь идем сюда. И куда мы поедем? Мы поедем на станцию. Новое задание. Поговорить со Струпневым. Поезд. Вот бы мне уехать, далеко-далеко А, окей, пошуршали дальше а, Ну, привет, парень Здравствуй, Струп Я плохо тебя вижу, подойди-ка поближе Он странно пахнет Как пахнет пожилой И как что-то еще Будто бы черная смола Парень, ты ничего не хочешь у меня спросить? это вообще такой ты же по обычному телефону мне позвонил ну и что да нет смысла в этих одноразовых звонил ребячество Вил. никого не осталось кроме меня и тебя я много пожаров в своей жизни повидал но этот был настоящим адом там камня на камне не осталось что же мы будем делать без отца лауронса он оставил что кто-нибудь после себя? Она говорит с тобой? Что? Она перестала разговаривать со мной после пожара. Лила. Она говорит с тобой? Нет. Нейтральное лицо. Это выглядело подозрительно. Вы не уверены, заметил ли Да ну. Что же, не повезло. Не повезло, парень. Кстати, животные тоже погибли. Сгорели дотла. Все. ха ха ха ха ха ха ха Забавный ты, пацан! Переживаешь из-за каких-то животных, когда Лила со мной больше не говорит. И что она в тебя нашла, не понимаю. ха ха, -ха. Да, он кое-что, кстати, оставил. Лоуренс оставил тебе кое-что в депо. В депо? Да, прямо через мост. Старое депо для поездов. А? Что он оставил? Узнаешь, как увидишь. Новое задание добраться до старого депо Блядь Его вообще сейчас Его действия меня прям очень удивили Так а как нам в депо попасть? Вот сюда? Очень-очень сейчас вот нагнетают его действия Вот этот смех и так далее, далее. По-моему нас сейчас кончит. Кажется это он поджег дом да, процентов этот, э, этот струпнев И сейчас у нас кончит тоже нахуй Вместе со всем этим на свете Так И чё? А чё сделать-то надо? А, все он крутит хорошо. А долго он его крутить будет интересно? Подождите, я что-то не понял. А-а-а! О, я вошел. Бля, сначала не помню, что делал. Где ты, черт возьми? Уильям, думал, получится меня обмануть, а? Лила, я знаю, ты слышишь. Прошу, ты жизнь моя. Не пойму, почему ты выбрал этого мерзкого мальчонку. Прошу, прошу, прошу. Я всего лишь хочу тебя увидеть. Всего один раз. Наверное, наверное, он держит тебя в заперти в своем уродливом теле? Так и есть да, принцесса? Не волнуйся, я освобожу тебя от него. И тогда у тебя останусь только я. Тебе будет хорошо и уютно. Прямо вот тут. Прямо здесь. Мальчишка, как ты, сука, посмел украсть ее у меня. Я вырежу ее из тебя. Я ее из тебя вырежу. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, а теперь как бы нам проскочить так, чтобы он нас не спалил, блядь. Понятно, мне пизда, да? Вот это сейчас было очень серьезно. Так, ладно, дубль, еще один дубль. Так, все, хорошо. Блядь. Тебе показалось, мужик. А, блядь. А! Наебал старикана, блядь. Тихо! Тихо! Отлично! Один раз мы его наебали. Тихо, беги, беги, беги сюда, мужик. Тихо, тихо. Так, а куда нам? Нам. Блять, а где? Где? Где я? Где мужик? Хуй, с ним бежим сюда. Куда крутить? отлично. блять. а вот здесь вот вообще неудобная камера расположения. И мне на самом деле аж немножко это самое. Тихо. Тихо. Я вообще не понимаю, куда он смотрит. Бля. Похуй, ладно, пойдем. Увидит, хуй с ним. Куда? Куда? Похуй, похуй. Беги, беги, беги, парень, беги. Беги, беги. Беги, мужик. Биги, парень, беги, мужик, блядь. Мужик, не беги. Да ну нахуй. Он нас догоняет. Пизда. Пизда. Пизда у нас догоняет. Она нас догоняет, блядь. Успел? Успел? Снова она. Так, у этого страха глаза. Что? Что я так сильно хотел посмотреть? Он глаза закрыл, как в прошлый раз. У меня красаватума. Ну что же, наслаждайся видом, струкни. Это глаза не закрывают. По коже ты как бегут, божечки Она снова спряталась В, бруллер, в бойлер хм, Ну что, насытилась Пока что О, Это императрица О, Лила Ты такая негодная, негодная девчонка Я более не нуждаюсь в пище Жилище Поисками которым ты занимаешься Ему присвоено численное значение Его номер 33 Чёртов Лоуренс? И Вильям так хорошо его запрятал А сейчас Лила Хоть твои трюки меня и забавляют Сейчас время для нас Завершится А, здесь все, да? Так, получен достижение Императрица Перёдки Так, смотрите М -м -м -м. Давайте, знаете, что сейчас попробуем сделать? Мы сейчас опять... Что-то она, кстати, там про номер 33 сказала. А, вот, Colors 33. Поехали. Так. Поехали, раз у нас судьба. Я хотел немножко попробовать с, с эмоциями поиграть. Сегодня 16 ноября. Мое имя Уильям, и я прибыл, чтобы расследовать недавний пожар, произошедший в жилом комплексе неподалеку. Хорошо. Так, полицейский. Прошу прощения, вы здесь проживаете? Мы не впускаем никого, кроме жильцов. Идет расследование. Да, я здесь живу. Улыбочка. Это звучало естественно. Я живу на третьем этаже, квартира 303. Ага, понял вас. Секундочку, странно. Я вас раньше, кажется, не видела. Погодите, дайте со списком сверюсь. Пш -пш, срочно, пш Не, пш пожилая женщина. Прием. О, мне нужно проверить, что случилось. Пожалуйста, проходите в свою квартиру, сэр. Все просто, его отвлекли. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь Это, судя по всему, сейчас как раз-таки наша квартира сгоревшая, да? А, еще проще, хорошо Так, есть несколько комнат Когда-то я называл это место своим вторым домом Что же случилось? Теперь здесь пахнем гарью и пеплом Так, погнали, сначала в эту комнату зайдем Или стоп, или тоже надо на звук обращать внимание Ладно, похуй Ага, здесь тоже надо включать Диамонса. Э, Хорошо, я понял. Сейчас будем включать, блядь. Так. Что у нас здесь? Так, я могу двигаться? Нет, не могу. Что это? Какая-то пентаграмма, если честно. Ладно. Да подожди, вот так быстро вышел А, то есть я посмотрел это со стороны этого самого Ладно, место огня Сейчас он подойдет, да, к нему? Нет? Так, что у нас здесь? Компьютер, введите пин-код Хорошо, мы еще его не знаем Некоторые страницы не тронул огонь Для нас наиболее удобным способом контактировать с ним стала особая янтра Для начинающих часто необходим прием одной восьмой Тройской унции грибов ТЭТ. В свою очередь, более опытные члены братства способны обойтись и без него. Инструкция. Первое. Установите янтру так, чтобы ее центр находился на уровне глаз и на комфортном удалении от вас. Хорошо. Сядьте с прямой спиной, вдыхайте и выдыхайте не торопясь. Держитесь, пока дыхание станет естественным. Второй. Смотрите на центр или точку, олицетворяющую единство всего многообразия физического мира. Позвольте вниманию расшириться, захватив следующий внешний квадрат янтры. Держите свой взгляд на точки. Постепенно расширяйте периферию внимания, пока не захватите всю освещенную фигуру, когда она достигнет внешнего контура. Нечитаемо. А давайте попробуем, подождите. То есть вот я сейчас сидел на этом месте садись а как это периферию свою менять то лишь дальше я не могу о так хорошо так хорошо хорошо так хорошо что происходит Ага Ага. Блять, этот звук я никогда не любил, но я куда-то попал. Я где-то? Блять, я правда где-то. Так, луна. Луна, хорошо. Электро. О, это прям похоже на ту концовку с этим. Как его? С щитком. Вы открыли новую палитру Люси Трип. Хорошо, кстати, прыгать в этой игре я не могу и бегать быстро тоже. Так, вижу какого-то человека. Это, наверное, Лило, кстати. А, помните тот человек, который сял на берегу? Это он и есть. Что-то вроде статуя. Она выглядит знакома. Так знакомо. Она, возможно, сделана из воска. Она так похожа на живую. Говорит ли она? Она выглядит так знакомо. Если лицо совсем как зеркало, не так ли? Вы не можете оторвать от нее глаз. А, я еще на концовочку открыл. Красота. Так, она взрывается в смехе и поглощает нас, да? А, она меняет лица очень много и очень быстро. Смехи, несколько лиц. Ух, какой страшный скрим. Ну, назовем это скримом. Не было произнесено ни слова. Все случилось во мгновение ока. Какое развлечение? Сосуд для моего рода прибыл по своей воле? Чего же хочет сосуд? С первым движением вашего сознания, существо, кажется, осознало суть всех ваших желаний. Это теперь известно. Мы поможем понять. Взамен ничего не требуется. Нам не требуется также и твое согласие. Теперь ты можешь искать помощи у моего слуги. Даймон. Ты должен заполучить его отдельно он был загружен как дополнение к этой реальности я должен дать тебе ссылочку на его жилище слушай внимательно а ну ладно хорошо хорошо а -а -а, давайте сфоткаем а ну я же получил уже да ладно ссылка скопирована ваш буфер обмена если ты все еще хочешь поговорить с лоуреновс позвони ему дэмон продиктует номер как только увидит нужный телефон Ой, мурашки по коже побежали Импера... Императора получил Так, и Деймон у меня призван на рабочий стол Уже призван Вот оно теперь, можно и призывать его Это, кстати, я не читал Пасхалку к этой хуйне Нигде ничего, не знаю почему Но, кстати, я задумывался О том, что нужно О том, что нужно А что нужно бы уже полезть, потому что я вообще Застопорился в игре в целом Я не знал, что делать дальше но получается, игра сама меня привела к этому всему исходу Так, теперь мы обратно идем в обгоревший зал Отлично, когда-то я называл это своим домом И сейчас мы делаем сохранение Новое Также называем его обгорев... А, второй дом, второй дом Второй Потому что обгоревший долгое слово, а второй дом влезть. Отлично Так, теперь э -э нам нужен телефон он, по-моему, был здесь. Так. Что он сказал? 6? 7? Блядь, какие цифры он говорит, я не понимаю. 8? Ладно, давай попробуем. Блядь, подожди, давай еще раз. 7? Язык у меня русский. Эй, эй, эй, это восемь. Подожди, девять. Жить. Я не понимаю, что он говорит, блядь, меня в... я второй наушник не могу надеть, потому что у меня, блядь, это самое, он до сих пор. Подожди, еще раз. Блять, ну, подожди, давай выйдем. Вернемся. Загорелось, хорошо. Севен. Вот, это я сейчас прекрасно понял. Севен. А вот это я ни хрена не понял. Блять. Как, вот какую цифру он назвал? Он назвал 7. Ладно, давай 8. 6 6 шесть. Бля, плохо, так понятно, пиздец. Еще раз. Бля, я не понимаю некоторые цифры. One. Саигз. Вот, вот что я сейчас понимаю, Саигз. <смех> блять. Подождите, подождите, подождите. Подождите, подождите блять. Назад. Хусин, подождите. Сохранение. Второй дом. Перезаписать. Да. А, в меню. Может быть, он на русском будет говорить, если я вдруг выберу язык, еще раз русский. Назад. Загрузить. Второй дом. Загрузить. Вот, у нас появляется этот знак. А, блять. О, если непонятно, там можно, оказывается, посмотреть 8 Потом тву Вот это сейчас было хорошо, прям слышно Потом еще раз тву Отлично, слушаем Блять, наконец я нормально все понял Так, это вид сбоку, да? Да Кто? Кто это? Кажется, приснилось Отец Лоуренс? Это вы? Лоуренс. Лоуренс. Так называли последний сосуд, верно? Уильям. Это ты? Уильям. Да, да, это я. Отец Лоуренс, где вы? Что случилось? Я думал, вы погибли в том пожаре. Где вы? Я в странном... В странном месте, Уильям. Но мы заслужили это. Мне никогда не следовало обманывать вас. Мой эгоизм привел к их смерти, к твоим последующим страданиям, мой мальчик. Поворот колеса. Что вы имеете в виду, отец Лоурен? Она не может продолжить, что я начал. Я думал, императрица сумеет. Сумеет. Завершить ее. Но Лила слишком умна, чтобы попасться на такие трюки. Есть еще один путь. Рыбкин. Так вашего коллегу звали... А, так вашего коллегу звали? Верно? Да. Выходит, я был слишком глуп и жаден до власти. Но все теперь не важно. Ты единственный, кому в этом деле я не желал бы страданий. Поэтому вот код, который ты ищешь. Но от компьютера, которым пользовался только я. Вся информация там. 784 7, 8, 4. Запомнили 7, 8, 4. Как я понимаю, звонить туда еще раз бесполезно 784. Хорошо Так, пин-код 7, да, и вправду 8, 4. Так, давайте сначала так Документ содержит единственную ссылку World... Ссылка скопирована в буфер обмена. Спасибо Этот документ защищен паролем 7, 8, 4, а не то Подож... а, блядь, этот... а... Подождите, а где мне вводить ссылки-то, подождите А где мне браузером пользоваться? А подождите, а может быть у меня надо браузером воспользоваться? Просто любопытно, просто вот давайте сейчас я открою браузер Если это так, я даже это на записи должен буду показать Так, вот слова Проф Рыбкин Фэй, я профессор Рыбкин И я здесь, чтобы сказать вам правду Наука врет вам Представьте, если бы люди не были генераторами сознания, а были бы в своего рода паразитических отношениях с ним, что если бы сознание было основополагающим, неотделимым фактором реальности, существующим вне человеческого мозга и независимым от него». А, кстати, я что, страницу Google переводчик перевел? Ну так вам к слову. Мы знаем, что животные не обладают сознанием. Как люди пришли к этому и почему профессор Рыбкин считает слово положение не точно в данном контексте существовал ложные проблем создания Смотрите здесь. http://tttps://tttps/поехали. О, блять, и вправду, бы прикиньте, нам реально ссылку на вики, на страницу Википедии дали. Хорошо. Среди прочего, предполагает, что сознание, по сути, не может быть понято тради традиционными научными средствами. К карелица между электрическими импульсами и созданием явления очевидно. Но как мы можем хотя бы начать классифицировать необратимые чувства, смотрите здесь. Тоже Википедия. Хуалия, очевидно, не может существовать вне контекста единого ума. Это отличается от любых физических явлений, которые мы когда-либо исследовали. Таким образом, вполне разумно предположить, что сознание является качеством, да подожди, ты нифига, это очень интересно, которое существует независимо от мясных, а, от мясных машин мозга. Такая точка зрения была распространена даже среди старших, поэтому появился термин «принц». Принц! Люди, кажется, развили аналогичную систему мяса и жидкости, то есть мозг, которая концептуально имитирует внутреннюю работу принца настолько хорошо, что принц постепенно обманывался, заставляя думать, что он смотрит в зеркало, и когда он видел, как его отражение танцует определенным образом, он иногда думал, что было бы весело танцевать так же, так и появилась боль и страдания принца. Люди сами по себе – ничто, просто мясные машины, имитирующие великое сознание. Однако великое сознание наделяет их великими глубинами знания, позволяя им быть его хозяином. То есть таким образом человеческая раса побеждает. Иногда произведение искусства заставляет столько человеческих зеркал действовать таким образом, что что произведение ну, – существо, которое в танце нужно населять. Ярким примером является счетом Мури, то есть как бы вот вам ссылочка можете его там переписать а может быть может быть я даже все ссылочки в описании оставлю Чмури создатель собаки да да собаки да да четмури да да это мощный изобразительный агент называемым мемом в современном всемумующий пути не размытую версию можно увидеть ниже а на ну appleпалдогге а, в статье указано что то что начиналось как безобидная картина, Позже было использовано группой сторонних превосходств, состоящих в основном из молодых белых взрослых мужчин. Такую безумную популярность сложно объяснить, ведь миллион подобных фотоагентов рождаются каждый день и забываются в считанные минуты. Помимо своей известности, это художественное присутствие имело довольно трагическую ироническую судьбу. Кажется, что это почти полностью противоположно намерениям автора. В конечном итоге убийство Автора руками группы сторонников превосходства. Вот почему изображение размыто. Я не желаю подвергать его гневу. Блять нихуя! Кот, а, блять, подождите. А, а если я открою Википедию и нажду, найду эту картинку, нам все, нас верховные все того самого это. А, сори, эта ссылка не работает. А стоп, а я все правильно скопировал, А я все правильно скопировал. Ладно, ладно, ладно, пофиг. Может быть, у нас просто доступа нет. Так, вот ссылка на его... Так, подождите. Тут все это самое закрашено. Так, много лет... Подождите, я что-то переборщил. Так, контролирую метод создания утрачу медиа. Много лет я работал со своим коллегой, другом и низшим звеном, судя по всему, имя профессором. Подождите, а если я сейчас отменю перевод? Подожди, исходная страница. Да-да-да, я молодец. Мне просто интересно. Да, все, все скрыто, все хорошо. Вернемся обратно к нашему русскому языку. А профессором Лоуренсом, поскольку вышеупомянутый пример был сделан без предварительного обмурения, имел эффект, который он оказал благодаря чистой удаче, считается, что медиа-элементы высокой эффективности могут быть созданы только интуитивно. Это неправда. Нас обманули контролем приказа, который использовал искусственно созданных. Меметических агентов Чтобы управлять обществом Про флоренсу был тем Кто разработал общенный, об, Обобщенный метод Создания таких работ И контроля Контроль. Специальные подразделения Пытались заткнуть Его судя по всему Да, Но вы не можете Скрыть это от нас Вот ссылка на его оригинальную научную статью Пароль нельзя раскрывать Открыто но Дэймон знает его. Посмотрите ответ в базовой папке, отверяю вашему мнению. Снизу ссылка на оригинального исследования. Пароль для деймон. Ищите в Answer, Глубокая папка. Так. Ансвер answer. Answer.txt, да, значит. Окей, мы идем сейчас туда. То есть мы сейчас идем в локальные файлы, судя по всему, да? Локальные файлы. Ansвертиксти деймон. Answer. Так, я нашел пароль Пароль паразит То есть паразит а, Идем теперь Судя по всему в игру, да Глубокая папка Паза карпита Все хорошо, давайте я вам, вас верну В нашу игру А, игра уже не игра Игра-игра, игра-игра Теперь пароль Паразит Ну, а что не так да? Все, поехали. Ладно, я сам напишу его. Паразитес. Не понял. Ну, а что не так? Не понял. База. Подожди, вот ссылка на его оригинальную научную статью. Пароль нельзя... Раск... Э, раскрывать открыто. Но Деймон знает его. Посмотрите ответ Текси. Базовой папка, Доверяю вашему мнению. Снизу ссылка на оригиналку. Ой, блядь, я открыл ее. А, подождите, еще рано тогда. Рано мы вернулись к игре. Рано мы вернулись к игре, прикиньте. Так, необходимый пароль. Так, представить на рассмотрение. Так, не сохранять ничего. Чего? А, блять, нихуя себе, надо. Блядь, а я скопировал пароль вообще. Где папка? Блять, как все сложно. Так, поехали. Меч токен. Так, субмет. Да не сохраняй ничего. Вот. Во Засекречено. Вот, на русском нас, нас, нам предлагают на русском. Давайте скачаем и посмотрим. Так, ух ты, ж, блять, как много. Данное исследование цель формирования надежного алгоритма, а также предназначено для использования последующих головой Блауэрнс. Материалы, методики, список литературы, результаты, как сколько всего, божечки. Так, список литературы Марселя Греоргеля, результаты. Давайте немножко упустим моменты некоторые. Это, во-первых, конфиденциальная информация. Вы ничего не знаете. Кто перевел нам, что и так далее. Все засекречено. В общем, это самое. Все засекречено. Вы ни о чем не знаете. Я ни о чем не знаю. Все хорошо. Так, часть первая. Вы можете это почитать. Метод. Теоретическая база. Отсутствие контроля. Практическое применение риски. Уход. Действия при ЧП. Вывод. И достижение. в результате было также 98 чай. Вот, да-да-док не является ребенком. Первый, первый успешный ребенок, который шел от привычной формы мем, а потом обладала удлиненным жизненным циклом. Несмотря на увеличение долголетия, обусловленная сменой формами меди не была выявлена. Так. Также прилагаем наиболее выдающийся пример 98 часов отмененного. Кости ног тоже отменил ответственный он. А пароль, кстати, нигде не вижу. О, кстати, пароль для документа First Gold. Во, нашли. Действие при ЧП. В маловероятных сценариях потери контроля для над L, то есть Лила. Все шаги по его восстановлению описаны. Заблокирован документ на главном компьютере. Пароль для документа. Инструкция для полного устранения. Теперь я читаю вам весь документ. И мы на этом заканчиваем. Прикиньте. И мы на этом заканчиваем. И следующую серию ждите. Так, материалы методики. Данное исследование было придено с использованием методики разработки Вейлоу Ронса, моего коллега рыбки. Но это способ исследования, пусть отвергают современные. Нейрофизиологии были необходимы для предотвращения известных ограничений рациональных научных методик. Лорунца был сформирован на основе работ Марселя Гриволя. Практик тверенский буддизм, а также практически кабалый станизм Очень, кстати, приятно, очень приятно и очень хорошо, что нам все перевели. Представляете? Спасибо большое разработчикам данной игры. Это прям очень-очень приятно. Это очень хорошо. Так, поехали. А Часть первая. Для начала определим, что подразумевается под ультра-инфиденс, короче, похуй. То есть ю Как известно, на протяжении веков нередко всплали произведения искусства, популярность в глубина которых намного порядку происходили ожидания автора. Такое произведение воспринималось как неожиданно близкое к огромному количеству людей. После накопления достаточной известности, проведение развития подобного объекта начало напоминать поведение развития осознанного существа. Такое поведение лишь внешне кажется осознанным. В то же время почти всегда служило гарантом долголетия объекта, а также эффективности в социальной манипуляции. С растущим охватом всемирной сети интернета приобрели множество новых форм. С растущим охватом всемирной сети интернет проявили множество новых форм. Обычно современные объекты обладают менее продолжительным существованием, однако гораздо сильнее эвалируется способ их социального воздействия. Все они подпадают под общественный термин «мем». Недопустимо смешивать ЮФАМ с более традиционным инструментом социальной инженерии, такими как онлайн-пропаганда. Хоть оба этих явлений и часто сопутствуют друг другу. Важно помнить, если ЮАМ был создан не случайно, процесс его рождения и ухода за ним включает в себя крайне сложные специфичные оккультные практики. Как указано в наиболее вопиющих праноидальных, а поэтому вероятнее, ближе всех подобравшихся к правде конспирологических теориях, известно, что ФБР активно использует это, частично объясняется, на таком-то таком-то сервере. Цель 2. Мы братство Лоуренса, а также личный я, ВА Лоуренс, обязуемся использовать во благо человечества. Я же, в свою очередь, планирую превзойти. Человеческое, блять, засекречено. А, и то, что засекречено. То есть тут непонятно, просто а там засекречено. Теоретическая база. Естественно, созданными людьми не является редкость, однако подробная медотика обладает определенными ограничениями. Первое. Непредсказуемость. То есть практически невозможно предсказать, будет ли на сферные импринты, то есть произведение искусственно созданное человеком, обладающим качеством АМ, Обычно главным условием получения необходимой виральности является покровительство в достаточной мере могущественного обитателя сферы. Некоторые авторы действительно используют определенные э, в целях контакта с нажителем, однако в абсолютном большинстве случаев это не оказывается почти никакого эффекта на его контролируемость, а также чисто приводит к, к гибели автора. То есть вот как вот Лоуренс и погиб, отсутствие контроля. По причине усыновления или временного обитания. Нет, спасибо, никуда играть не пойдет. Божества, проведение объектом искусства остается под ответственность соответствующего неожителя. То есть, так как о контакте и контроль над существующими божествами не может идти речи, узнать, как будет проходить развитие того или иного, а эма практически невозможно. Как решение выпиющих проблем, описанных выше, братство Лоуренса предлагает метод производства искусственного на жителя суррогатной матери подконтрольных ей. Методология была скомпонована, основываясь на работах гриоля и тщательно проверена. Мар, э, Марсель гриоль является африка... Э, кем африканистом, изучающим мифологию образ жизни племени Доганов. Одним из его важнейших открытий является практики с использованием гриботед. Похоже... Долго нам удалось найти способ взаимодействия с одним из более сковорчивых неожителей. В целях, то есть нашей безопасности, его имя в письменах в виде упоминаться не будет. Далее, SnackYS. Путем модифицирования традиционных ритуалов нам удалось задокументировать надежный и повторяемый процесс изготовления искусственного обитательного сфера. То есть практическое применение риска. Поскольку на из, на изготав... новоизготовленному неожителю для существования необходимо психическая база, нам была собрана целевая группа. <св> в целях эксперимента участникам было дано задание создать тульпу с предопределенной внешностью. Несмотря на то, что члены братства были уверены в индивидуальности, а также в невозможности контакта отдельных тульп, сами начальные условия практики, одинаковая внешность, предположительный характер тульпы, а также одинаковые медиативные практики привели к рождению психического существа, устойчивого к независимости от каждого отдельного создания. С этого момента существо будет упоминаться как лила. Их комбинированное впечатление о ее характере сформировало постоянно меняющегося, но устойчивого существовающего обитателя новосферы, по своей природе полностью искусственного. <coughs> В течение описанного процесса нами было исключено любое непредвиденное приглашение существующего, Божества, поскольку подобное событие обернулось бы неконтролируемыми последствиями. Охренеть. Так, существует на момент описания работы, считается наиболее могущественным и менее подачи контроля обитателя на сферы. История показывает случаи. Кстати, записывается? Записывается. Их причины. Уху, Так, С. Уход. Искусственная жительница была наделена в эмпирическим характеристикам для облегчения контроля над ней. То есть ее деятельность может быть остальное в прекращении подачи пищи. Для существования лила необходимо определенное количество так называемой психической энергии. В более примитивные времена основным способом ее выпуска было человеческое жертвоприношение. С развитием человеческой цивилизации древние египтяне первыми получили доступ к к психическим аккумуляторам. вместо архаинического человека убийства они используют более многочисленные, но менее по мощности животные жертвоприношения подобная техника в данный момент используют для кормления лила для организации процесса образцом для сформирования не... небольшая ферма была, чтобы кормить ее то есть, когда мы ее кормили, вот это вот э, вот это вот то, чем мы кормили тут варят, судя по всему и была лила, судя по всему то, что они призвали, больше не нуждается в едине. Но диск а, действие D. Действие при чипе. В маловероятном сценарии потеря контроля надливо. Все его шаги по установлению бизнес блокирован документ на главном компьютере. Пароль, first goal, инструкция для полного устранения искусственного на жителя содержится в том же файле. Вывод в достижении. В результате наших усилий нам было разработано надежное увидено, употребление производства FIM Детальный отчет по каждому оценка эффективности. И срок жизни представлены тут. Также прилагаем наиболее дающиеся примеры, бла-бла-бла так first gold first gold а, возвращаемся к игре игра игра почему картинка черная? а кстати почему-то звука нет прикиньте звука нет мне откроется сегодня вот эта вот штучка интересная а я не ту кнопку жму прикиньте так это у нас. Это у нас Деймон. Хорошо. Деймон вернулся. Ты тоже. Так, какая там, как там? Я это не могу скопить. First gold. First, first Gold. Так. Несколько страничек. Поехали. Окончание. Документы прочитано вами ранее. В случае непредвиденной ситуации, в маловероятном случае выхода L из-под контроля, выполните протокол 33. Выполните протокол 33. Выполните протокол 33. Бессмысленно пытаться восстановить контроль. Убей ее. Да, ты все верно прочитал, мой милый Вил. Лилла должна перестать существовать, и единственный способ остановить этого паразита – это избавиться от всех ее хозяев. Все, кто с ней когда-либо контактировал – потенциальные хозяева. В конце концов, если о ней никто не знает, она не сможет питаться ничьей энергией. Без человеческих хозяев она бессильна. Она лишь мысленная конструкция. Она не может существовать, независимо от знания людей о ней. Запомни, это, Вил. Так. Так, а теперь скажите, как мне от нее избавиться? Протокол 33. Камин. Место огня. Подождите. Ну вот я и прочитал это, да, как бы. First gold. Все, как бы все данные были мной прочитаны. Ничего я не могу сделать. Так, теперь давайте сохранимся, судя по всему. Ой, снег пошел. Так, сохранение новое. О, блядь. После документа. После документа. Хорошо. Время уже столько прошло. Блять, я, наверное, просто порежу эти записи, и так будет вообще красота. Так. А, я не могу быстро перейти. Я сохранился. Так все, что ничего страшного. Приветствую. Арнольд Хилл, ФБР. Уильям Кларк, верно? Пройдемте, пожалуйста. А на этом мы заканчиваем, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Ой, вверх. А -а. Верховный жрец я получил достижение. А, тут не все. Что-то здесь не так. Ладно. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров, для прохождения. Вот такого типа подобного. Кстати, вот не понимаю, э, допроса почему-то не было. Они меня нашли, но допроса не было. Ладно, что-то здесь не так. Хорошо, что я сохранился. Сейчас буду смотреть, наверное, попозже. Спасибо вам, дорогие друзья. Попробуем посмотреть, какие у нас еще могут быть концовки. Кстати, я, кстати, достаточно много открыл. Я открыл верховный жрец, Луну, Справедливость, Император перевернутый, императрица. То есть, справедливость. Или уже справедливость, или уже была. Но Луны еще не было. Теперь есть верховный жрец, точно. А, об этих картах мы, кстати, потом снова еще раз посмотрим. Так что подписывайтесь на канал. Спасибо, палец вверх. Спасибо за просмотр. Спасибо, ребешки. Пока-пока.